Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала заново я, Сергей Кролик. Сегодня мы пройдемся по нашему хозяйству, посмотрим наших кроликов, посмотрим, кого нам привезли в хозяйство, для того, чтобы мы их попытались вылечить, по крайней мере, не гарантирую, конечно же, медицина вообще ничего не гарантирует. Также сегодня поступил заказ, нужно упаковать пленку, упаковать, не стало, как мы это производим, не стал, как я разделываю, видео это огромнейшее количество. Сейчас запакуем по и пойдем на двор. Также мы посмотрим, какое количество на зерна было. Надо махать ручки, <Peach television> <cil elbows> тихонечко. <cared Mandarin> посмотрим, какое количество зерна. Честно, расстроился. я Думаю, буду месяц пить. Но, к сожалению, к радости все хорошо пошлось. В убытке, ну, ладно. Доступаем. Контейнеры вы все такие, друзья, видели. Поехал, договорился. У петрухи, ну и там Чик -чик -чик. Все, дали контейнер Новенькие. Контейнеры бывают разных видов. Мне вот такие. Не глубокие, но широкие. Начинаем. Задняя. Задняя. Передняя. Передняя. Это чужая полиандрица, то есть внутренняя, две почки, крылышко ангела, еще одна чужая пленочка, вторая крылышко, на просвет наверное. Дальше печень, можно посмотреть, чистенько, друзья, никаких там как цидиозов и всего остальное мы вот так оп оп, оп оп главное чтобы острых углов не творилось и плендричка и здесь косточка робрышки я думаю вот так будет удобно потом приготовить или деткам или бабушкам или дедушкам или мамам или папам да или просто подпивать самому поесть. все сейчас сейчас шас шас белорусская мова так, дети, что вы тут наделали? Мозгов тут больших, огромнейших не надо. Раньше дети помогают, сейчас мне опять. Дети, там Есть люди, которые говорят, что упаковывать пленку нежелательно, мясо не дышит. Ну, поверьте, друзья, если просто положить мясо в пакетик с или целлофаном, оно вымешнет, черт иначе. Поэтому желательно его сделать так, чтобы туда не поступал кислород. Если это сделать, то мясо не выветривается. Все. Сюда вешаем сейчас лейбу, серый кролик, YouTube-канал, подписывайтесь, подписчикам 10% скидка. Поехали дальше, посмотрим, что... А, пакетик. Ну, пакетик, друзья, заказал еще пакетики фирменные. Там. Ш -ш -ш -ш -ш серый кролик. Но, к сожалению, еще пока нечем похвалиться, еще не привезли. Ну, сюда лейб обязательно. Спасибо за покупку, вес. Ух, честно, не стало вешать этого кролика. Ну, даже удобнее нести будет, да? Не стал взвешивать, потому что я не помню, какой у него точный возраст. А врать некрасиво. Пойдемте, посмотрим, что у меня дальше. Друзья, мы находимся на хоздворе. Буквально дни четыре, может уже и 5, убрал зерно от ратикали. Урожай, конечно же, очень меня сильно разочаровал. Я оказался в глубоком минусе. Всего лишь 13 мешков после просеивания оказалось. Специально купил 2 мешков. Вот таких новеньких. Один белорусский рубль. Удобная штука, но, чтобы продавать зерно, мне нужно хорошо насыпать То есть здесь будет килограмм 45-50, насыпано в каждом мешке Грубо говоря, если я даже сейчас 10 продам, это 150 белорусских рублей И три себе оставлю, это в убы По этому поводу, если вы хотите выращивать зерно, просто взять зерно и просто посыпать его, ничего не будет Нужно будет вложить энную сумму денег, и еще не факт, что вы это и что-то получите Пойдемте в курятник Друзья, ну вот как вы видите, практически ничего там не изменилось. Как мы построили, так мы сейчас его эксплуатируем. Немножко докупили пенопласт. Пенопласт строечка. Это самый дешевый вариант, который есть у нас. К сожалению, метрового, то есть метр на метр, не было. Будем дальше подшивать потолок, набивать направляющий. Но ну, это пенопласт не весь, он еще весь врай. Куриде ужас Будем направлять пускать направляющее, залаживать, запенивать. Ну и там еще рубероида есть, стоит. Если там, ну ладно. Трубка и будем пробовать зашиваться. Что хотелось бы сказать? А, это лекарство. Просто я, нужно его сболтать хорошо, что перемешалось. Что хотелось бы сказать. Всех курок мы наконец-то закрыли. Два петушка у нас бегают. Они пойдут куда нас? На холодец. И курка еще там якобы супер-пупер, породистая, тоже ходит с цыплятами. Посмотрите. Детское счастье там. Вот так, грязи ковыряться и все, больше ничего не делать. Понимаете? Так, пойдемте расскажем, для чего это вот у меня жидкость и шприц. Вперед! Друзья, <смех> немножко перед кроликами покажу свинок. Не того, чтобы вам подкинуть свинью, а показать, что немножко мы переборщили с подсилом. Короче, один рулон соломы сюда закинули, они практически повылазили, потому что стояли <смех> на перегородках, блин. Еле половили этих поросят. Но ну, бывает и такое, немножко переборщили. Зато сейчас у них здесь норы. Ну, короче, все, <coughs> все отлично. Друзья, не всегда все в кролиководстве или в жизни бывает красиво. Вчера поздно ночью, часов в 10-11, э, одни мои знакомые привезли мне сколько, три кролика. Они э, был симпанас, ждутся. Посмотрите, какое состояние я вчера же вечером сделал им раствор молочной кислоты 80 процентный 1 кубик на пол литра воды у меня вот такая мерная вдулка есть удобная штука и по одному кубику инсулинушка шприца то есть два кубика два шприца на одного кролика но я смотрю здесь немножко подсыхает это уже третий раз будет и нужно так делать три дня эффективность ну один был запущенным состоянием уже все там, все ужасно было К сожалению, спасти его не представилось Возможно, вот два еще у меня Живых Главное, друзья, не торопитесь, чтобы не попала водичка это в легкие Есть такие маленькие нюансы Главное, чтобы он не пытался сам выпить Хотя я повторяю, что состояние его очень Ужасно Он похудел Все было хорошо, зерном кормили их Но решили побаловать И дали кукурузы То есть початку кукурузы дали а вот этот беленький, он еще в худшем состоянии Видите? Дали кукурузки, в итоге не кроликов, скорее всего, и гемаровые на жопу Понятие жалость, не всегда она хорошо Вот пожалели кроликов, а сейчас что с ними? Жалеть, не жалеть? Давай-давай-давай Главное, чтобы раздражать шприцом, чтобы он пил Так, пускай пару минуток здесь они побудут, потом пересадим их в большую клетку, чтобы у них было телодвижение. Шприцы я всегда эти выкидываю, они дешевые. Что по поводу остальных крольчат у нас? Слава богу, миксматоза нет. Все провакцинированы. Только в двух гнездах, они там еще маленькие, нужно будет провакцинировать. Дальше. Рыжик. А, епрст! Пока был на работе, Видите, супруга yeah. говорит, дров никуда некуда слаживать, mm -hmm. дрова нужно. Короче, mm -hmm. один на рыжий отсюда почему-то выскакивает. Но, наверное, отверстия здесь очень большие. Поэтому перед работой сейчас нужно это все заделать. Чтобы живинка мне тут это не кидала поленами. Ну и нужно почистить. Как вы видите, у меня комбикорма еще до сих пор нет. Нет, у меня комбикорм. Ну парни уже позвонили, еще вчера тоже вечером сказали начинаем делать, запускаем гранулятор, будут они там грохотом этим, короче комбикорм я надеюсь сегодня вечером мне уже появится, так что мы сделаем генеральную уборку здесь, все сено, все это подстил, весь убираем, дезинфицируем клеточки, потому что сено это такая гадость. Я... Кто бы, что бы не говорил. Вау, нас. Да я понимаю, что в кормлении на хорошо, но на лучше в Урануле. Так что мы заново переходим, надеюсь, в Урануло, и все будет у нас окей, okay. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр данного ролика. Если понравилось, оцени, оценивайте положительно. Если не нравится, вообще не, вообще не нравится, поставьте дизлайк. Друзья, Ну, поставьте вам, вам же не тяжко, поставьте дизлайк, если не очень интересно. Подписывайтесь, делитесь в социальных сетях, будьте с нами, а мы будем с вами. На все комментарии по теме данного ролика всегда ответим. Всегда, друзья. Всем пока.